Нельзя ни в коем случае выкладывать на этот тренировочный сайт контент, то есть статьи, статьи только на вашем сайте основном, потому что это будет дублирование контента, и это ну, вредно, это очень опасно, это будет, ну, вы навредите. Поэтому, на если у вас есть тренировочный сайт, на нем вы можете тренироваться, то есть темы, шаблоны, ну, это одно и то же, плагины – разные ставить смотреть вот чтобы не было конфликтов между плагинами и темой плагины и темы они иногда конфликтуют между собой и для этого и нужен тренировочный сайт понятно так вот бэкап вы смотрите урок просто я показываю урок на хостинге MacHost, но это применимо в принципе для любого хостинга то есть принципы везде одинаков и вы просто Будете знать, где и как посмотреть свою, свою резервную копию и при необходимости сделать откат своего сайта. То есть откат – это вернуть свой сайт на ту дату, когда все было окей. То есть вы, например, знаете, что вчера был свеженький бэкап, а сегодня у вас что-то произошло нехорошее. Да? Но вы знаете, что вчера это все было нормально. Вы можете на вчерашнюю дату нажать кнопочку «Восстановить», в уроке я показываю, как это делается. Вы восстанавливаете свой сайт. И все. И у вас все окей. Да? Нет проблем. Идем дальше. Записи страницы, рубрики. Чем WordPress отличаются записи от страниц? Друзья, интересный такой момент. Многие путают, особенно новички, вначале не понимают вот, записи, страницы и рубрики. Да? Во-первых, давайте разберемся. Ну, с рубриками, я думаю, вам должно быть более-менее понятно, что такое рубрики. И долго объяснять не нужно. Но WordPress устроен так, что есть два, два типа страниц. Просто страницы статичные. Я на первом занятии объяснял, что такое статичные страницы. Вот. И есть записи. Записи это записи в блоге. Знаете, вот представьте себе, что вы ведете дневник онлайн-дневник, и у вас ежедневные записи. Там сегодня что-то, там, какое-то событие. Вы сделали запись. Завтра какое-то событие. Вчера. То есть, постоянно какие-то записи у вас. Вот формат блога или дневника это записи, как бы лента. То есть запись и статья это, в принципе, одно и то же. То есть, если вы пишете статьи или покупаете под заказ статьи, да, это, это и есть записи. А страницы, это, например, страница об авторе, или страница о сайте, или страница контакты, или страница реклама на сайте, да, или страница услуги какие-то. То есть, страница, которая создается один раз, и у нее определенная задача, функция у нее там, например, контакты. Показать ваши контакты. Ваши контакты, ну, как, как правило, не меняются или меняются крайне редко. И страница получается статичная. То есть, одна и та же страница постоянно на сайте. Да? Понятно. И вот в уроке вы посмотрите, как создаются рубрики, как создаются такие страницы статичные и как создаются записи. И четко для себя поймете, в чем же разница между записями статьями, так сказать, и страницами. Да? Ничего сложного, идем дальше, друзья. Сайтбар. Что такое сайт бар? Ну, думаю, понятно, что, допустим, на, вот если вы посмотрите на мой блог, у меня сайтбар находится справа. Такая как бы колоночка. То есть посредине идет лента записей, лента статей, они идут анонсами коротенькими, и если нажать кнопку читать далее, открывается полностью статья. Думаю, понятно. А справа у меня идет сайт-бар. В сайт-баре у меня там разные книги, курсы, меню, ну то есть рубрики дополнительные, то есть удобство, навигация есть. Есть реклама э, от Google Adsense, например, да, и так далее. То есть, есть ну, все, что угодно можно поставить, в принципе, в сайт-бар. Все, что угодно вам, на ваше усмотрение. Это, как правило, идут либо рекламные какие-то, баннера либо партнерские баннера там мы устанавливаем да и это удобство для наших пользователей пользователь может нажать перейти либо в какую-то другую рубрику либо перейти по баннеру и если он там этот партнерский баннер вы можете заработать на партнерской комиссии ну думаю понятно вот значит я показываю просто в уроке как вы можете настраивать сайт бар у себя на сайте очень просто это раздел виджеты, вот, значит, в этих виджетах их много, они как бы разные, эти виджеты, но, но суть очень проста. В уроке посмотрите, как легко можно их передвигать с места на место, менять местами, редактировать, делать баннера и так далее. То есть много разных вариантов и все это в уроке будет вам, думаю, понятно без вопросов. Еще несколько буквально минут по поводу записей, страницы, рубрик. Очень часто новички путают такое понятие, как вот, э, статья, да. Вот говорят, что анонс, запись — это, ну как бы разные вещи, да? На самом деле, смотрите, друзья, запись, статья, страница. Вот в данном случае это тоже страница, только она в виде в виде записи и в виде статьи да? и в принципе это все одно и то же разницу я как бы объяснил что страницы статичные а записи это записи на блоге это ну вы должны понять вот но в то же время запись и статья это в принципе вот для wordpress для нашего сайта это одно и то же То есть для себя это вы должны уяснить Итак, сегодня я для вас подготовил интересные подарки и бонусы. И один из таких подарков – это пинг-сайта. Значит, часто бывает такая ситуация, что вы, допустим, обновляете или заходите на какой-то сайт, или на свой сайт, или на любой другой, в интернете он у вас не работает. Да? Давайте проверим обратную связь. Если вы были в такой ситуации, когда вы не понимаете, то ли у вас интернет пропал, то ли это сайт не работает, пожалуйста, поставьте плюс. Если у вас не было таких ситуаций, минус, пожалуйста. Если вы были в таких ситуациях, когда сайт, вы не понимаете, то ли интернет пропал, то ли это сайт не работает. Да, я вижу, вот кто-то был, кто-то не был. Смотрите, друзья, как вам в будущем поступать. Я вам даю подарок. Это бесплатный сервис, который вам буквально за несколько минут... Во-первых, если он у вас открывается, у вас интернет есть. да, То есть, первое, мы делаем всегда вывод, значит, с интернетом у нас все окей. Но сайт может работать либо с перебоями, либо работать, например, не во всех зонах, то есть не во всех, я имею в виду, регионах. Допустим, регионов вообще много, даже в крупных городах, допустим, Москва, это много-много разных регионов, то есть много провайдеров, юг, север, запад, восток, центр – это все разные провайдеры. И где-то даже в одном городе, таком как Москва, может сайт частично работать, частично не работать. И вот этот сервис PING, да, это вообще PING пинг понятие «пингануть сайт» да, или «проверить сайт». Вот. И сервис, который я вам даю, pingadmin.ru, он поможет вам всегда бесплатно проверять любые сайты, на доступность, на работоспособность вы будете видеть, как четко работает тот или иной сайт в интернете. Сейчас я вам дам данную ссылку. Один момент. Я вам даю два сайта на выбор, чтобы у вас была альтернатива, и вы могли в какой-то момент себя перепроверить. Смотрите, пинг сайта. Один сайт идет, pinkagmin.ru. Претест, то есть бесплатный тест. Прямо на эту страницу регистрироваться не обязательно. Вы переходите, попадаете на сайт, занесите его себе где-то в закладки, либо скопируйте этот адрес URL себе где-то в блокнотик, он вам, я думаю, пригодится. И второй сайт, который, в принципе, аналогичен, это вот, сайт status.ru. То есть статус вашего сайта вы тоже, или любого другого сайта, вы можете проверять в любой момент. Это очень удобно. Еще, смотрите, когда мы, возможно, вот вы смотрели в уроке, я пользовался данным сайтом, данной проверкой, когда мы подключали SSL-сертификат. Вот. На наш сайт, когда мы устанавливаем SSL, какой-то период времени он может быть недоступен, он может... Некорректно работать, да? Вот. И вот этот сайт, пинг, да, он показывает, когда уже SSL установлен, мы можем проверить как с SSL, так и без SSL. И в уроке я пользовался именно этим сайтом, проверял, показывал, что, ну, в общем-то, как я это делаю обычно. Далее смотрите, очень часто бывают ситуации, когда нам нужно что-то сконвертировать, то есть перевести формат из одного формата в другой это могут быть Word, PDF, например, или наоборот, это могут быть разные картинки разных форматов, это могут быть разные видеоролики разных форматов. И очень часто, в общем-то, нам нужны под рукой вот такие конвертеры. И я вам сейчас дам два бесплатных конвертера. Они меня, в принципе, вполне устраивают. Я ими часто пользуюсь. Один момент, друзья. Пожалуйста. Два, два сайта, два конвертера, и также вы их себе сохраните. Если вам надо будет перевести формат файла, вы это сможете сделать. Идем дальше. Сегодня у нас не будет... Прямо сильно большое занятие, но занятие больше посвящается ответам на вопросы Вот по тем урокам, которые мы прошли. Я сейчас дам подарки, дам домашнее задание и, пожалуйста, подготавливайте свои вопросы. Смотрите, домашнее задание у нас будет 13, 14, 15, 16, 17 уроки. Они очень простые, как вы видите, мы не продолжаем... Набирать большой темп, то есть по количеству уроков, я имею в виду, у вас времени должно быть предостаточно. Завтра еще занятия, потом три дня у нас не будет вебинаров аж до понедельника. И у вас вот эти вместе с понедельником четыре дня на то, чтобы вы наверстали упущенное, если вы отстали по урокам. Думаю, понятно. В рассылке будет домашнее задание, но в принципе у вас есть единая страничка. Я даю страничку, кто... По каким-то причинам, может быть, сегодня присутствует впервые. И не знает, где все уроки. Смотрите, последняя ссылка Proof Club, лендинг, VP Link, где все уроки. И вот эти 13, 13, 14 до 17, они уже открыты и доступны вам для просмотра и выполнения домашнего задания, друзья. Давайте, пожалуйста, проведем небольшой опрос и напишем сейчас в чат. На каком кто уроке? Кто сколько уроков прошел? Кто на каком уроке находится? Напишите, пожалуйста, цифру, на каком вы уроке. Итак, вот я вижу, да, пошли э, ответы. Михаил третий, Альфия девятый. Так, Ирина все домашки прошла. Умница. Людмила пятый. Сергей Иванов, восьмой, Вера на первом, Галина 8. Людмила только сегодня подключилась. Видите, у нас есть ребята, кто только сегодня пришел. Вот. Но повторяю, что если вы даже сегодня, Татьяна, 1, Валентина, 7, если вы даже сегодня подключились, вы вполне можете успеть при условии, что будете выполнять, делать домашние задания, уроки и обращаться в нашу службу поддержки. Я всем рекомендую не много тратить времени на выполнение одного урока. Если что-то не получается, пожалуйста, обращайтесь к нам. И вопросов, в принципе, не должно быть. Мы всем помогаем. Так, дальше, дальше. Галина 8. Да, Татьяна 1. Так, Екатерина 3. Надежда Михайлова 12. Светлана, у меня есть сайт, подготовлен по всем урокам. Сегодня переносила на Макхост. Вот так. То есть... Кстати, да, Макхост помогает в переносе. Если кому нужно перенести свой сайт, это бесплатно, но нужно обратиться в поддержку Макхоста. Да, и дальше идем. Галина, седьмой. Людмила, постарайся сделать и догнать всех. Отлично. Ольга, адрес поддержки. Ольга просит адрес поддержки. Ольга, открываете любой урок? Вот любой, который вы откроете. Не запись вебинара, а урок. Номер один, номер два, там номер три. Неважно. И под уроком большая кнопка, которая ведет на нашу поддержку. Это для вас специально, друзья, напишите, пожалуйста, что есть звук. Это для вас это для вас специально, чтобы вы могли быстро попасть в поддержку, даже если вы где-то потеряли ее. То есть под каждым уроком. Ну, думаю, понятно. Но вот если у вас заблокирован телеграмм, тогда вам понадобится VPN. Если у вас заблокирован Telegram, напишите сейчас в чате, что у вас не работает сайт Telegram, тогда у вас, конечно, поддержка сразу не откроется. И вам нужно, ну, нужен VPN. Я даю вам, друзья, я вообще как бы те подарки и бонусы, которые были на прошлых занятиях, сейчас я все даю повторно. Пожалуйста, в чат даю. Расширение VPN для браузеров Google Chrome и Mozilla. Два варианта расширения. Пожалуйста, на, на ваш выбор. Для Украины отдельно расширение фрегат, очень удобно пользоваться, я пользуюсь, мне очень нравится. Снимки экрана, даю вам тоже сервис для снимков. Да, Сергей пишет, не открывается Telegram, значит VPN вам нужен, пожалуйста, VPN и с VPN у вас проблем не будет. Так, еще, что я давал еще? Сегодня я давал пинг сайта, Сервис создания картинок, баннеров, канва я давал. Сейчас один момент, еще раз дам. В конце занятия, если вы попросите, я продублирую все подарки. Да? Давайте так сделаем. И в конце занятия, у кого не работает поддержка Telegram, напомните мне, пожалуйста, чтобы я дал вам специальный урок на YouTube. Урок я записал, как устанавливать VPN и подключаться в нашу поддержку. То есть, если у вас проблема с этим. Итак, давайте, пожалуйста, сейчас ваши вопросы. Готовим вопросы, пожалуйста, по урокам, по нишам. Вопросы, которые вам непонятны, и вы самостоятельно не можете разобраться. Так, Людмила, не могу. А, могу я подключиться к Телеграм на телефоне? Да, конечно, если вам удобно на телефоне. Но, смотрите, очень часто вы зачем подключаетесь в нашу поддержку? Чтобы мы вам могли оказать помощь, да. А если вам удобно через телефон, и э, вот вопрос, да, мы просим давать скриншоты, потому что не всегда понятно ваш, ну, не всегда понятен ваш вопрос, и когда вы делаете скриншот, тогда становится быстро все понятно, где проблема, в чем проблема и так далее, да. И мы быстро вам помогаем. А как вы с телефона будете делать скриншот? Ну вот вопрос. Установите себе на компьютер Telegram. У меня, например, телеграм и на телефоне и на компьютере и это очень удобно я если даже вышел например где-то на улице в кафе там на рыбалке и вы у меня в поддержке спрашиваете помощь нужна да я вам отвечу с телефона ну без проблем быстро и это очень удобно поэтому каждый уже для себя сам принимает решение если вам удобно через телефон пожалуйста Так, Вячеслав, вчерашние подарки можно? Да, в конце занятия. Давайте, пожалуйста, друзья, вопросы по урокам. Что, кому непонятно? Так, Людмила. Сегодня вебинар посвящен именно этому, то есть короткое занятие промежуточное между сложными темами. У нас дальше пойдут более сложные вебинары там по SEO. Я буду очень много рассказывать. Да. И вот мы должны как бы сегодня подытожить. Что было непонятно по прошлым урокам? Пожалуйста, вопросы в студию. Ирина, Валерий, пожалуйста, по, как на обложке сменить размеры букв на сайте? Покажите, пожалуйста, как на обложке сменить размеры букв на сайте. На обложке, непонятно, на какой обложке вы имеете в виду. Если вы имеете в виду шрифт на вашем сайте, как он меняется, два варианта. Либо ваша тема, поддерживает разный размер как бы шрифтов либо нужно устанавливать дополнительный плагин То есть, если вас не устраивают там, мелкие буквы на вашем сайте очень мелкие просто поставьте какую-то другую тему для начала ту тему которую я там я вот, у меня два урока по темам да и я даю вам 20 отобранных тем выберите какую-то из этих если вас не устраивает размеры, если это сильно мелкий шрифт если я не понял ваш вопрос, пожалуйста, расшифруйте. Ольга, подобие конвы – это э, Крелло. Ну, не знаю, я такой сервис. Вот. Э, возможно, да. Ну, конва – это сервис баннеров картинок. Быстро, просто, бесплатно. Я бесплатно пользуюсь. Там есть платные картинки, платные какие-то аккаунты. Ну, я не покупаю. Вот. мне бесплатно полностью устраивает. И думаю, что многим это будет тоже нормально, полезно. Так, Елена, на телефоне есть телеграм, на компьютере не могу зайти с телефона, как попасть в поддержку. Угу. На, комп... на телефоне есть телеграм, на компьютере не могу... не могу зайти с телефона, как попасть. Ну, давайте так, на... в конце занятия я дам ролик именно на... Давайте, хорошо, я сейчас дам, чтобы... Один момент тогда, друзья. На самом деле все очень просто. Вы включаете себе VPN, и те сайты, которые у вас заблокированы были, они становятся уже разблокированы. Так, один момент, пожалуйста. И вот такая, вот такой урок на YouTube. Вот, как добавиться в поддержку, если Telegram, Telegram заблокирован. Ссылка на YouTube. Обратите внимание, переходите на YouTube, смотрите ролик, устанавливайте VPN, которые подарками идут. Я сегодня давал эти VPN. И, в принципе, нет проблем. У вас будет все работать. Далее переходите снова в наш... Ну, под уроком нажимаете уже ссылку. Когда у вас включен VPN, вы нажимаете под уроком кнопочку «В поддержку» и вы попадаете в нашу поддержку. Попробуйте, у вас все получится. Михаил, виртуальный хостинг не подключил, и у меня один домен только «Как быть». Михаил, смотрите урок, смотрите, вот урок номер один, урок номер два, я там показываю, как зарегистрировать хостинг, как зарегистрировать домен в первом уроке. Нам нужен один домен, нам не надо два или три, один платный домен, то есть не бесплатный при регистрации Макхост, например, если это Макхост, там при регистрации он просит, точнее предоставляет вам бесплатный поддомен, это не домен, а поддомен, он нам не нужен. Его можно оставить для тренировочного сайта. Вот. Можно установить на него там WordPress и тренироваться. Все. Но он нам, в принципе, больше не нужен. Мы по уроку смотрим, как зарегистрировать домен. Регистрируем, нет проблем. Аркадий, расширение VPN можно установить и на ноутбук, и на телефон. Да, я устанавливаю и на ноутбук, и на телефон. На телефон крайне редко я им пользуюсь. Вот, а вот на ноутбуке постоянно, у меня фрегат, он постоянно работает. Все остальные VPN, они выключены у меня, они запасные, на всякий случай, иногда, ну, иногда я ими пользуюсь. А вот фрегат, он у меня в дежурном режиме постоянно, и если я посещаю какой-то заблокированный сайт, у меня фрегат сам включается, и, и вообще это очень комфортно, очень быстро, мы не тратим время... Даже секунды не трачу, понимаете? Так, Ирина, тему взяла из домашки. Тему взяли из домашки. Если не устраивать шрифт, размер букв маленький, другую тему поставьте, другой шаблон. Есть, существует специальный плагин, который увеличивает, вообще добавляет, как бы сделает такое расширение по шаблонам, по, скрипт, по шрифтам. Он делает разного размера, размера шрифты, разного цвета. Друзья, но это не надо. Для новичка это вообще ни о чем. Этот лишний плагин, он просто будет давать лишнюю нагрузку на наш сайт. Любой плагин, он дает какую-то нагрузку. И чем меньше плагинов у вас на сайте, тем, в принципе, лучше для скорости загрузки. Лишний раз устанавливать плагин без крайней необходимости просто не нужно. И я считаю что смотрите когда пользователь находится на вашем сайте ему размер шрифта сильно не важен Да есть люди категория там у которых очень слабое зрение, но это ну, как бы редко в основном 99 процентов не обратить внимания на размер вашего шрифта. а на что обратить внимание на ваш контент, на статью например да, если у вас хорошая статья, и полезно и там есть ответы на вопросы человек искал нашел он будет читать он в крайнем случае увеличит размер сам зажимаете клавишу Ctrl, крутите колесиком и размер сайта увеличивается или уменьшается смотря в какую сторону вы крутите ну если вы не знали так дальше идем у виктора нет звука пишет а вера пишет что Виктор, звук есть, вот так. Клавдия, звук пропал почему-то, а Сергей подсказывает, что звук есть. Друзья, ну, проверяйте ваш интернет, проверяйте ваши настройки. Что я еще советую в таких ситуациях? Э, используйте, может быть, какой-то другой браузер, может быть, ваш браузер. Да? Перезагружайте свой компьютер хотя бы перед вебинаром. Перезагружайте. То есть, почему? Потому что у вас может быть сам компьютер... Э, лишние какие-то файлы мусор то есть нужно время от времени чистить я например перед вебинаром я делаю перезагрузку компьютера да это раз ну, ноутбука в данном случае дальше раз в неделю как это как минимум а то и два раза в неделю я делаю чистку то есть элементарная программа секлинер кто знает которая помогает почистить разный мусор, разные временные ненужные файлы, которые забиваются со временем. Вот нужно чистить. Если вы не знаете, как это сделать, либо в нашу поддержку обратитесь, мы вам найдем специальный ролик на ютубе, либо сами посмотрите ролик на ютубе, как почистить компьютер от мусора. Потому что бывает часто, что компьютер греется, тупит, все у вас зависает. Из-за того, что вы не чистили давно компьютер, не перезагружали давно систему. Вот. И из-за этого может тоже пропадать звук. Да, вообще, вы можете и в комнату из-за этого не попасть в вебинар. Но много причин. Так, Вера, э, комментарий насчет, я так понял, сервиса типа аналог канвы Крепло тоже можно бесплатно делать. Крило. Вот так, наверное, правильно будет. Я не знаю, просто этот сервис подобие конвы тоже хороший сервис ну вот ребята знают пожалуйста так михаил бросил какую-то ссылку скриншот сайта ну ссылки заблокированы поэтому смысла бросать я не вижу елена как с телефона попасть елена с телефона тоже вы если вы с телефона вы можете открыть урок у нас все уроки адаптированы под телефон планшет под любой экран то есть вы можете просматривать наши уроки с телефона под каждым уроком. Повторяю, есть кнопка в нашу поддержку. В чем проблема? Нажимаете, переходите в поддержку. На кнопочку нажимаете под уроком, попадаете в поддержку. Так. Юрий спрашивает, если звук есть, то почему я вас не слышу? Ну, Во-первых, может быть, в комнате у вас отключены бегунки. Вот внизу, возможно, вам нужно подвигать бегунок возле, вот где кнопочка «Говорить», внизу в самом, да, в комнате, там есть такие два бегунка или один у вас. Подвигайте, попробуйте, может быть, там у вас что-то заблокировано, поэтому вам нужно разблокировать звук. Так, Сергей, какую нишу выбрать, если нет никаких склонностей, особых пристрастий? Выбирайте нишу личный блок. Я на прошлом занятии объяснял и ну, повторю сейчас, да, поскольку это важно. Если вы не эксперт, ни в какой нише, не разбираетесь, у вас нет желания даже разбираться в какой-то нише, начните свой блок, личный блок. В этом случае, во-первых, вы хорошо потренируетесь. Дальше. Вот Это не мешает вам в будущем создавать какие-то другие проекты, какие-то другие сайты в других нишах. Например, я, у меня есть личный блог, у меня есть другие сайты на другие темы. Я планирую на 2020 год как минимум 10 новых проектов, новых сайтов в разных других нишах. Почему? Потому что я на своем блоге хорошо потренировался. Я вообще на своем блоге, у меня получилось вывести свою систему, свою формулу, как попадать быстро в топ, загонять свои страницы, статьи. В прошлых занятиях я это все показывал, демонстрировал вам. У меня есть на Ютубе как бы отчет на эту тему по страницам, если сильно нужно попросите, я вам дам. Этот отчет посмотрите. Вот и получается, что на своем личном блоге вы его можете развивать, раскручивать, он вам будет приносить тоже доход, вот, тренироваться сможете и, ну, когда уже научитесь, вы сами определитесь на какую тему, какую нишу вам выбрать. Скорее всего, вы уже захотите, и может быть даже как вот, я не один вариант, не один сайт, а много. И Сергей дальше спрашивает, какие ниши самые прибыльные для продаж на рынке на Телдере. Вы знаете, нету такого, как бы самые прибыльные. Есть ниши, которые, скажем, прибыльные в плане контекстной рекламы. То есть реклама на сайте приносит больше. Это бизнес ниши. То есть развлекательные тематики, они меньше приносят. Бизнес тематики, они больше приносят. Медицина много приносит вот что еще юриспруденция много приносит финансы много приносит но я не советую медицину юриспруденцию финансы не советую почему потому что либо конкуренция очень высокая либо под фильтр попадете то есть особенно это касается медицинской тематики. поэтому вот так берете узкую нишу вот и развивайте если вы даже какой-то развлекательной тематике вот раскрутите свой сайт у вас будет реклама на сайте будет вам все равно нормально приносить а на телдере обычно сайты продаются по какой формуле значит сколько сайт приносит в год вот годовой доход за столько реально его продать ну реально быстро да то есть аукцион проходит там Борьба идет за ваш сайт, в этом аукционе идут ставки, ставки, ставки, то есть вы сначала выставляете какую-то начальную стоимость и идут ставки. Если ваш сайт действительно раскручен, есть трафик, есть доход, вы доход свой ну, доход сайта указываете в описании к этому лоту, там ваш сайт это лот, да, как на аукционах лот. И вот к лоту вы делаете описание и вы указываете сколько ваш сайт, например, там приносит. В месяц и какие источники ия например цифра до да? АЦЕНС тоже цифра там другие какие-то тизеры тоже цифра и в сумме там получается ваш сайт приносит там одну тысячу но ну, я образно да, например тысячу рублей в месяц в сумме да ну то есть понятно что это сайт очень молодой такие цифры маленькие но за год это уже 12000 а за сколько его можно продать ну примерно за 12 10 тысяч можно ставить за 10 тысяч. И если ваш сайт перспективный, его сразу купят. Сразу. То есть буквально быстро. Если он перспективный в плане, то есть его можно докрутить, дооптимизировать, добавить статьи, увеличить доход раз в 10 как минимум за ближайшие пару месяцев. У вас его с руками, ногами заберут. Особенно если этому сайту уже какое-то время. Да, ему не одна неделя, а там полгода, например. Наоборот, так, такие, за такими сайтами охотятся Потому что взять какой-то сайт, которому уже там полгода-год, лучше, нежели создавать новый с нуля. Ну, если этот сайт правильно сделан, все там окей, все нормально, оптимизировано. Если даже там не до конца все оптимизировано, человек, который покупает, он, как правило, доделывает какую-то оптимизацию, немножко докрутил, вот, настроил и за несколько месяцев увеличил увеличил доход и опять на телдере продал только если он его купил за 10 он его продает уже за 50 понимаете такой даже такой бизнес есть вот наверняка многие из вас интересуются разными способами заработка в интернете давайте проверим если интересуетесь покупайте курсы по заработку там как заработать например там освоить какую-то профессию типа копирайтер или там фрилансер или там как получать там много каждый месяц удаленно дома за компьютером вот такие курсы популярные они очень часто встречаются в интернете от них конечно мало толку они все сделаны по шаблону чтобы вы их купили вот но применить там нереально почему потому что конкуренция высокая и а вы не являетесь специалистом и я как заказчик на любой бирже, я выберу специалиста, но не вас, да, но если вы новичок, купили этот курс, и курс, он, как правило, он вас не научит, вы не станете там суперспециалистом только лишь потому, что вы купили курс. Это опыт, это годы, это практика и так далее, да? поэтому многие на это клюют, многие покупают эти курсы, ну, и они просто вот лежат у вас в какой-то папочке на рабочем столе, пыляться. Да? Эти курсы если вы покупали такие курсы и покупаете и вы думаете что эти курсы они сделают из вас быстро заметьте так как обещают то есть быстро очень вы станете каким-то специалистом поставьте плюсик если у вас была такая ситуация так а я вернусь к вашим вопросам да вот я вижу плюсики идут есть такая тема. Ну, конечно, да. Заметьте, друзья, э, курсы по быстрому обогащению не, нереально. Возьмите себе просто на заметку, что быстрое обогащение это нереальные вещи. Нужно трудиться. Нужно изучать. Нужно стать. Вы, вот, например, решили научиться плавать. Вы же не научитесь резко, быстро, мгновенно, да. То есть нужен труд или, например, автомобиль водить. Да, я помню, я водил, я у меня там 10. Э, потом сошло, пока я научился водить этот автомобиль в свое время. Точно так же. То есть любой труд. Или начинаете изучать там иностранный язык. Много времени уйдет на то, чтобы освоить. Любую программу возьмите. Программу. Вы взяли, установили какую-то программу на компьютер. У меня был период, я интересовался Ютубом и э, даже выучил программу по созданию профессиональных мультиков. Представьте. Я столько массы времени потратил на эту программу. Просто кошмар. Вот, да, я научился, но это просто нечто было, понимаете, поэтому любое, да, а тут вы, вы покупаете курс, вам обещают там, 100 тысяч в месяц, вот я недавно смотрел, я не буду рекламировать, никому делать антирекламу или какую-то другую, значит, тема такая, 90 тысяч в месяц, ну, представьте, вы, сегодня вы не зарабатываете ничего, а вам говорят так, вот, покупай курс, 90 тысяч в месяц будешь получать, мы оказываем поддержку, мы там ничего сложного, очень все просто, надо только купить курс, получить нашу секретную инструкцию, делать то-то, то-то, то-то, и ты будешь получать. Друзья, ну это же, ну это чистой воды обман, так не бывает просто, да, и, ну в общем, я думаю, вы меня поняли. Так, так, так, я возвращаюсь к вашим вопросам. Значит, по Телдере, да, мы говорили про ниши и прибыльные сайты на рынке Телдере. Любой, повторяю, любой сайт в любой нише, если он приносит какую-то прибыль, его купят, потому что он несет деньги притом на автомате преимущество данного бизнеса в чем вы сайт например создали немножко даже настроили начали заниматься прибыль идет за счет рекламы вы ничего не больше не делаете он вывели сайт на тысячу рублей он вам тысячу приносит вывели сайт на тысяч, он вам 10 тысяч приносит то есть принцип понятен на телдере будут смотреть на, в первую очередь на то на ту цифру, которую приносит ваш сайт и все. Дальше уже не важно, какая там тематика, как вы там его настроили, это все не важно. Профессионал купит, он сам его донастроит, если нужно. Ну а тематика, ну пусть будет какая будет. Так, Ольга, если мне нужен еще один домен, как действовать? Смотрите урок, как купить домен. Если это макхост или аналогичный хостинг там есть как бы ваша регистрационная карточка или анкета вот и если вам нужен ну, вы один раз делаете эту анкету заполняете и все следующие домены вы можете на эту анкету брать то есть быстро уже уже не нужно мучиться если вдруг вы там долго с этой анкетой игрались Буб, танцы с бубнами были да как говорят вот то в последующем уже не, не требуется эту анкету заполнять один раз либо создается новая анкета ну, если вам это нужно там на другую персону да ну как правило мы на себя регистрируем домены поэтому берете просто быстро там две секунды и заказывайте новый домен так юрий не замечал с другими модераторами было все отлично не совсем понял борис пишет я был зарегистрирован на пкп то есть у нас а сейчас не могу попасть на сайт не признает ни логин не пароль что делать ну борис во первых ваша почта самое главное на любом сервисе не только у нас но в любом сервисе это ваш мл пожалуйста Вспомните, какой email у вас, и там есть напомнить пароль. То есть вы указываете свой email и напомнить пароль. Все. И таким образом, если у вас несколько email, попробуйте несколько вариантов. Да, обращайтесь в нашу службу поддержки, будем вам помогать. Юрик пишет, что с третьего браузера все равно звук отсутствует. Юрик, ну трудно понять, в чем же у вас там причина с этим звуком. Да, это тоже. Вам тоже такая рекомендация. Давайте в нашу поддержку. Будем разбираться. Показывайте, может быть, в поддержке какой-то скриншот сделайте комнаты. Может тогда мы сориентируемся быстрее, потому что так непонятно, почему нет звука. Ну, единственное, что вам остается, это смотреть в записи. Если не победим эту проблему, да, Аркадий что значит чистить компьютер от куки и кэша хороший вопрос ну простой на самом деле куки это временные файлы браузера так называемые куки или cookies они на их основе все партнерские ну или большинство партнерских программ в интернете работают да? и учитываются разные партнерские продажи за счет куков да? и это можно отнести в категорию партнерских программ то есть куки куки это либо партнерские программы либо это ретаргетинг какой-то часто может вы видели когда вы посещаете очередной сайт и внизу или вверху какая-то такая небольшая строка и написано что вам нужно нажать ОК согласиться на этом сайте собирается информация так называемые куки запоминают то есть запоминают вас вас запоминают то есть история это по сути можно знаете на простом языке сказать, что это как бы история. Вы ходите по интернету, оставляете следы. Это и есть вот эти куки. Понятно, да? То есть на простом языке куки – это следы ваши. А кэш – это история. История следов, история вот этих куков. И вы можете очистить кэш, очистить вот эти куки. То есть очистить историю браузера. Зайти в настройки браузера и очистить все. Надеюсь, объяснил доступным языком, а мы идем дальше. Виктор перешел на Google, звук пошел. Вот, друзья, смотрите, внимательно читайте. Ну, я думаю, что все равно не слышит человек, да, что я вот озвучил только что, поэтому это только в записи, можно посмотреть и перешел на Google, звук пошел, да, видите. То есть, есть проблема с браузером. Так, елена спасибо влад как она вас слышит если звука нет да замечательно вячеслав давайте ответ конечно не совсем я понял аркадий лимита на количество сайтов которые создают люди нету никаких лимитов я себе планирую 100 сайтов на ближайшие несколько лет не просто создать а раскрутить почему потому что я увидел как я знаю как это сделать? У меня есть формула, у меня есть система. Это практически бесплатно. Ну, не совсем, да. Я закупаю статьи вот, по 100 рублей за штуку. Ну, это большие статьи. По, от 6000 символов. У меня меньше нет. То есть 6, 7, 8, иногда 10. По 100 рублей за статью я покупаю. Это уникальные статьи, уникальный текст. Такие статьи, какие мне нужны, они сразу залетают в топ. Они сразу работают на меня. У меня рекорд 18 минут. То есть купил статью, залил носа, через 18 минут она начинает отбивать деньги, потраченные на нее. Правда круто? Друзья, если круто, поставьте восклицательный знак, кто умеет. Давайте проверим, умеете ли вы ставить восклицательные знаки в чате. Если вы считаете 18 минут и статья начинает отбиваться, то есть приносить прибыль, поставьте восклицательный знак в чате. А мы идем дальше. Так, по рефералке ваши курсы можно продавать. Да, и у нас, э, во-первых, будет занятие на эту тему. Я планирую в ближайшее время вебинар для партнеров на эту тему. Вообще-то, да. Ну, либо будет вебинар, либо я сделаю запись на YouTube, инструкцию. Я готовлю новую воронку под этот тренинг. Вот под этот тренинг для моих партнеров будет создана новая воронка буквально через одну неделю. Поэтому немножечко терпения и все будет. Так, Нина, что-то мой Телеграм не может подключиться к чату. Нина, урок, пожалуйста, урок, который я дал на YouTube, он вам просто необходим. Посмотрите этот урок. И, скорее всего, я уверен процентов на 99, что у вас все получится. Так, Раиса, я загружала Телеграм. Влад, будет неподписная страница. Не совсем понятен. Влад, уточните свой вопрос. Сергей, в WordPress можно сделать, чтобы горизонтальное меню менялось по размеру при движении страницы вверх-вниз. Менялось по размеру. Сергей, вопрос на Все нормально, потому что, да, только что была проблема, я заметил. Если звук отличный, поставьте, пожалуйста, пятерочку да есть пятерки есть отличный звук а мы продолжаем да я извиняюсь за эти э, технические сбои сейчас идет процесс как раз я решаю проблемы и с записью вебинаров и с этими сбоями так что в будущем все это будет работать э, нормально так восклицательных знаков просто миллион замечательно Насчет меню, горизонтальное, чтобы менялось по размеру, я ответил, не знаю. Так, Аркадий, платные курсы лучше, чем бесплатные? Ну, иногда нет, иногда да, это все индивидуально. Бывает, что лучше, бывает хуже. Вы должны для себя уяснить такие вещи. Вот я в свое время уяснил для себя, что курс курсу рознь. Один курс, он просто он технический, он, допустим, чему-то вас научит. Да, нету таких курсов, которые вас обогатят. Друзья, внимание сейчас. Нету таких курсов, кнопки бабла нету. То есть нету курсов, которые вас обогатят. И вы вот пройдете курс и разбогатеете благодаря этому курсу. Ну, поймите. Другое дело, если вы пройдете курс, чему-то научитесь. Например, делать сайты. А вот разбогатеете ли вы на этих сайтах, заработаете ли вы на этих сайтах, откуда же я могу знать? И откуда я могу вам гарантировать? У меня название данного тренинга, мы создаем сайт для заработка на рекламе и на партнерках. Но сколько вы заработаете на рекламе и на партнерках? Я не могу знать, и не могу вам говорить, и не могу гарантировать. И вообще, например, Яндекс, например, Google, например, любая там ВКонтакте, в Фейсбуке, где бы вы не настраивали рекламу на этот курс, который... Например, говорит, заработать 90 тысяч за месяц, этот курс не пройдет модерацию. Почему? Потому что это считается быстрое обогащение, а это запрещено. Поймите. Способы быстрого обогащения приравниваются к, ну, по меньшей мере, к мошенничеству. Понимаете? Потому что это нечестно, нереально. и Крупные рекламные площадки, они не разрешают, они не пропускают такие, ну, такие вот вещи. Поэтому курс к курсу рознь. Выбирайте курсы, которые вас чему-то научат, но не обогатят вас. Это нереально. Да, вот Вячеслав пишет, везде трудиться надо. Супер. А Сергей написал кнопки бабло нет я бы так сказал кнопка бабло есть когда мы ее создаем сами вот есть у нас например как какое-то дело мы чем-то занимаемся настраиваем работаем работаем работаем долго трудимся получаем результаты у нас есть пошел доход да и вот это и есть наша кнопка бабло то есть мы ее сами создали кровью и потом вот так. И вот такая у нас кнопка бабло. А вот другому мы даже ее, всю систему, вы курс, смотрите, друзья, сделаете курс на эту же тему, да. Я больше, чем уверен, у большинства не получится. Вот я могу поспорить даже. У вас получилось, вы потратили несколько лет, вы добились чего-то, у вас работает система, вы получаете деньги, у вас есть кнопка бабло. Вы делаете курс на эту тему, отдаете вот, людям да и если провести аналитику статистику какую-то то у большинства ничего не получится кто-то сразу ручки вверх сдаюсь да? потому что сложно покажется сложным столкнется с какими-то мелкими проблемами ручки опустились и пошел обратно заниматься своими прежними делами или какими-то другими делами да кто-то э, где-то в процессе сольется, кто-то в конце сольется, знаете, как в анекдоте, осталось 2 метра до берега, я поплыл обратно. Вот, поэтому у каждого своя кнопка бабло, вот так. Алекс, пример со ставками или он не считается. Пример поставил на спорт 100 тысяч рублей, получил 800. Шикарно, потом 800 поставил, получил 0. Вот так это считается. Это, знаете, ну, казино. Пошел в казино, поставил на зеленое, выиграл джекпот и стал миллионером. Просто супер. Вот можно тоже такой пример привести. Если это считается для вас, значит, считается. Я это воспринимаю, ну, как бы, не как заработок, не как бизнес. Это казино, в общем, одним словом. Дальше. Галина. Да, вот Алекс может что-то доказать на подписчиках. Нужно, например, зарабатывать, я могу доказать. Ну вот есть у нас в чате кто-то может что-то доказать. Дальше, Сергей, для рекламы Google Insense вы делаете сайты на иностранных языках. Мы будем делать. Нет, друзья, ну не освоил я иностранные языки на данный момент. Вообще это называется э, сайты под бурж. Вот на профессиональном языке их называют сайты под бурж. Буржуинет, да, есть такое понятие, или сайты под бурж. Значит, что там? Там Google. Там правит балом поисковая система Google, и она любит ссылки, она любит ссылочную массу, и бесплатно продвинуться там не получится. Там нужно много-много ссылочной массы. Ее можно как бесплатно получать, так и платно. То есть, например, у вас есть вот простой пример у вас есть сайт допустим по реферал рефератам. это очень популярная в америке ниша рефераты для студентов потому что там много богатых студентов и они хотят гулять они хотят не хотят учиться а хотят а ну а экзамены что надо сдавать понимаете какая проблема вот и они в общем ищут в интернете рефераты и Целая ниша, целая индустрия наших, соотечественных, из России, Украины, Белоруссии, ну, то есть из наших стран, вот, они делают сайты в этой нише, рефераты, заказывают, либо самостоятельно, если знают тему иностранные, ну, английский в данном случае, если не знают, прибегают к услугам переводчиков, вот, и делают такие рефераты, и потом продают, либо собирают лиды. То есть не обязательно сайт продает. Есть сайт, где продает, а есть сайт, который собирает заказы. То есть можно делать такой сайт, раскручивать его там, в Америке, и собирать заказы на эти рефераты. Ну, понятно, да? Вот. И, конечно, там контекстная реклама, она умножаем на 5. Вот если у нас, допустим я вам приводил пример, по моим подсчетам, на каждые 100 посетителей заработок где-то в районе 20 рублей получается, то умножьте на 5. То есть там этот заработок будет где-то в районе 100 рублей. То есть один посетитель рубль получается примерно. Ну, как-то так. В общем, все индивидуально, все зависит от ниши, от сайта, от трафика, все это индивидуально. Но примерно, по таким моим наблюдениям, там доход он в пять раз больше. Это касается не только сайтов, это касается также еще YouTube. Вот на YouTube в наших странах приходится YouTube блогерам продавать рекламу дополнительно. Кроме ютубовской рекламы еще искать каких-то рекламодателей. У нас существуют биржи на эту тему. А вот за границей ничего этого нет. Там не продается так реклама. Там блогер только делает ролики и все. А он, у него реклама ютубовская в этих роликах идет, и ему этого хватает. Почему? Потому что в пять раз больше. понимаете? Если у нас там 100 долларов начинающий начинает получать в ютубе, то там 500. Понимаете, разница какая? В пять раз, например. Да? Тысяча и пять тысяч. 10 тысяч и 50 тысяч. Понимаете, какая разница? Су существенная. Вот. это касается тоже и ютуба и контентных таких информационных сайтов контекстной рекламы денег там больше рынок более развит люди люди получают больше уровень жизни выше деньги тратят тоже больше конкуренция тоже больше а вот эта реклама контекстная и в ютубе и у нас на сайтах это принцип аукциона то есть там кто больше платит тот и показывается на сайтах или там в роликах ну думаю принцип вам понятен на этом тренинге мы не будем делать никакие сайты под бурж мы делаем сугубо сайты под ну, на русском языке для рунета и преимущественно технология заточена под яндекс почему потому что повторяю из гугла нужна ссылка например вот я не договорил насчет примера у вас такой сайт который вы хотите в Америке раскрутить, допустим, тематика там э, рефераты. И вам, чтобы раскрутить, вам нужны ссылки с других сайтов. Например, э, местные СМИ, местные интернет-журналы, интернет-газеты, которые будут э, хвалить ваш сайт и ставить ссылку на ваш сайт. Ну, хвалить образно, да, то есть упоминать ваш сайт, ссылаться на ваш сайт. и Google будет видеть, что, о, ничего себе, там какие-то местные СМИ, вот, крутые СМИ, авторитетные э, вот эти, да, сайты, они рекомендуют вот этот сайт, значит, это тоже хороший сайт. Если таких рекомендаций много, значит, плюсик. Если на вашем сайте поведенческие факторы, то есть люди задерживаются на вашем сайте, людям нравится ваш сайт, посетителям, они делают заказы, все окей, еще один плюсик. Чем больше таких плюсиков, тем вы будете там быстрее раскручиваться. Ну, принцип примерно такой. В Яндексе же, вот мы больше под Яндекс, здесь нам это все не нужно. Нам, да, нам нужны какие-то сигналы, то есть поведенческие сигналы, социальные сигналы, это когда люди задерживаются у нас на сайте, делятся в социальных сетях, вот это классно. Вот. Но для начала нам нужен, нужен контент, то есть статьи, хорошие, качественные статьи. У нас будет отдельное занятие, я буду объяснять структуру статьи, как писать статьи, как оптимизировать статьи. Как обходить конкурентов, все это на отдельном занятии. Не сегодня, но в двух словах это вот в Яндексе работает так. То есть Яндекс он больше обращает на качество статьи на то, насколько она полезно для пользователя. Михаил, я свои действия с сайтом на видео не записал, как вы по новой начинать сначала. Михаил, извините, но не совсем я понял ваш вопрос действия на видео не записал как вы по новой непонятно так сергей вы говорите что не так важно какая ниша важно какой доход от рекламы на моем сайте а если какая-то индивидуальная ниша к примеру обучение вязания крючком спицами это сайт не продать ведь наполнять будет сложно другим человеком не специалистам да ему возможно будет сложно да это такая знаете специфическая ниша, я бы так сказал, но можно выйти из ситуации, можно найти такого рерайтера, который сможет писать на эту тему. Почему? Объясняю. Потому что слово рерайт – это повтор, повтор текста. То есть, если есть уже в интернете, а это, скорее всего, тексты на эту тему, то он будет ориентироваться на эти тексты. Поймите, он не... Ведь мы же заказываем рерайт, одна из ошибок, я уже говорил и повторю, не нужно писать копирайт. Вам вообще, вот вы идете на биржу и заказываете, например, статью, да, и вы кому обращаетесь? Вот если есть биржа и там есть и копирайтер, и рерайтер. И ошибка новичков в том, что часто вы обращаетесь к копирайтеру, но по сути он же не пишет из головы, он же не пишет художественное произведение он ориентируется на какие-то источники из интернета а это называется рай и вы переплачиваете просто ему за то что он делает вам ре-райт. поэтому вязание крючком можно найти в интернете и сделать рерайт на эту тему вот такой вам ответ пожалуйста так дальше идем друзья заканчиваем вопросы Будем закругляться так где лучше покупать статьи это у нас будет отдельное занятие я буду об этом вам рассказывать на отдельном занятии ну а вообще у меня отдельный урок на эту тему так аркадий где покупаете статьи тоже да. я ответил какой критерий для того чтобы статьи были в топе критерий простой уникальность полезность то есть статья одна должна содержать ответы на запросы мы вообще статью, прежде чем там купить, заказать, разместить на сайте, мы подготавливаемся. То есть идет этап. Вы посмотрите в специальном уроке, я показываю, как подбирать группу запросов, делать кластер. Под, стак... под каждую статью делается кластер. Это группа запросов. А потом под этот кластер пишется статья. И у вас на выходе получается, что статья содержит в себе много ключевых запросов много ключевых фраз не один а сразу много поэтому у вас будет много трафика на сайте да? статья должна быть не меньше чем у конкурентов ваших то есть вы на по объему вы ориентируетесь на конкурентов смотрите сколько у конкурента на сайте какие статьи там размер текст да, сколько символов например там 5000 вы тоже делаете либо 5 либо 6 ну то есть больше дальше если ваш конкурент он не охватил полностью ответ на ну, в статье не не охвачен тема да не раскрыта полностью вот так она не до конца раскрыта. вы стараетесь сделать лучше то есть со всех сторон так сказать подойти к этому вопросу и раскрыть тему чем лучше вы ее раскроете тем больше пользы и ответов получит пользователь а яндекс или google он отметит для себя что ваша статья Лучше, чем у конкурентов. И поднимет вас выше. Вот такие критерии для статьи. Влад, этот тренинг купленный. Вопрос. Что значит купленный? У кого и кем? Это мой тренинг. Авторский. Так, Галина, здорово. Раиса, если я зарегистрирована на WordPress, то как я начала делать имени меня почему-то э, скинула, куда WordPress заходила. Трудно понять этот вопрос. Давайте в поддержку Раис, либо уточните, либо в поддержку нашу лучше, со скриншотами. То есть покажите проблему на скриншоте, чтобы мы могли вам подсказать, помочь. Потому что я вот прочитал, но не до конца я понимаю. Я понял, что вы зарегистрированы в WordPress. Ну и что? Ну я зарегистрирован в WordPress. WordPress бесплатный. Там можно зарегистрироваться, нет проблем. Вот. Вы начали делать и вас скинуло куда-то, в WordPress заходила. Здесь даже прочитать не совсем получается. Извините. Так, Ирина, хочу на вебинар по вашей партнерке. Окей, будет. Все будет. Если вы находитесь у меня в подписке, то есть получаете мои рассылки, приходите на вебинары, проходите мои занятия, тренинги. Вот, партнерка у нас доступно для всех, то есть и для вас без проблем будете на этом занятии. Я сделаю рассылки, как бы предварительно сделаю уведомление, когда будет занятие и так далее. Или занятие, повторяю, или будет просто видео поясняющее. Я иногда не провожу вебинар, а делаю запись на YouTube, чтобы партнер посмотрел, ему было все понятно и он пошел делать, пошел работать, да, скажем. Он знает, какую ссылку взять, он знает, э, какую дату, когда, что делать, ну и так далее. И, конечно, хорошо, если у вас есть трафик. То есть трафик – это либо ваша база, либо ваш сайт. вот Собственный трафик – это важно, потому что без трафика у вас продаж не будет. То есть, без трафика невозможно заработать. Это касается и сайтов, то есть нашего тренинга. Мы здесь учимся развивать сайты, создавать, настраивать и далее раскручивать получать трафик вот. или же например параллельно обязательно параллельно я рекомендую всем еще вести базу подписчиков для сайта для рассылок для автоматических для периодических рассылок вот так, так сказать то есть у вас должно быть у вашего сайта должно быть ядро аудитории это как раз подписчики Так, друзья, заканчиваем с вопросами. Сергей, у вас есть где посмотреть список ваших бесплатных тренингов, их расписаний? Вообще в партнерке, то есть заходите в партнерский кабинет, там много ссылок. И берете каждую ссылку, открываете, и вам становится понятно, что это за ссылка, куда она ведет, на какой тренинг. То ли это бесплатный, то ли это платный, то ли это книга, то ли это курс. Поэтому все у нас в партнерке, в партнерском кабинете. Это удобно. Зашли и все. Расписания такого нет у меня. Ну, ну, мне просто не нужно. А Елена спрашивает, где все? Прикольно. Так, Михаил опять регистрировать в хостинге домен. Друзья, если у вас есть хостинг, есть домен, и вас все устраивает, опять регистрировать не обязательно так аркадий при ссылки нужны это как понять при рейте, то есть вы говорите при э, тексте ссылки нужны при тексте если вы имеете в виду в самой статье ссылки потом да возможно возможно нет это от статьи зависит на куда я сегодня выкладывал статью про Facebook. я поставил в статье ссылки на поддержку в фейсбуке ну потому что это надо по статье ну, уместно да Человек, который будет читать статью, ему эти ссылки будут полезны. Это обычные, никакие не партнерские, обычные ссылки. Поэтому уточняйте вопрос, непонятно. Так. Был перегруз кабинета, да, был такой момент. Елена, все понятно. Анатолий, как определить количество знаков у конкурентов? Очень просто. Берете, копируете... Текст конкурента вставляете в Word и в Word смотрите количество знаков. Word документ. Да? Ну, я делаю так, пользуюсь так. Это один из способов. Вообще способов масса. Вы можете взять сервисы проверки на плагиат. Они показывают количество символов. Тоже нужно скопировать. Бывает, конечно, что на сайте конкурента закрыта правая клавиша мышки. То есть у него стоит плагин, который закрывает... От копирования текста. Ну, бывает. Ну, возьмите у другого конкурента. Это крайне редко встречается, такой такая блокировка. Поэтому способ такой: берете, копируете текст конкурента, вставляете или ввод, или в сервис проверки на плагиат, на уникальность этого текста. И там будет написано, например, Advega. Вот в Advegan вы мы, вы можете бесплатно э, скопировать туда этот текст, и вам Advega сервис такой биржа такая да, покажет количество уникальных символов. так друзья замечательно ну что ж так, не знаю мне подсказывает цели что у нас какая-то проблема то ли со звуком напишите пожалуйста кто-то если сейчас звук поставьте поставьте циферку любую если вы меня слышите Так, если у нас нет звука, да, скорее всего, звука нет.